Друзья, всем большой привет, с вами Виктория. Сегодня готовим тыквенный пирог. Получаются тыквенные пироги очень вкусные, ароматные, пышные. Сейчас как раз самый сезон. Если вы не знаете, что приготовить из тыквы, то приготовьте эту вкусную выпечку к чаю. Вы не пожалеете, готовится все просто, быстро. Полный список ингредиентов вы найдете в описании под видео. Сначала займемся тыквой. Тыкву я очистила, нарезала и натираю ее на мелкой терке. В общей сложности у меня получилось 300 грамм мелко натертой тыквы. Замешаем тесто. В миску выбиваем 3 яйца. К яйцам добавляем щепотку соли, 160 грамм сахара. И взбиваем миксером в белую пышную массу. Масса хорошо побелела, увеличилась в размерах. Этот процесс может занять 5-7 минут. Далее снимаем цедру одного апельсина. Вместо апельсина можно использовать лимон. Снимаем только оранжевую часть, белая часть горчит. выдавливаем сок апельсина и добавляем в тесто цедру одного апельсина сок половины апельсина это примерно 1 столовая ложка 1 столовую ложку экстракта ванили и 80 миллилитров растопленного и остывшего сливочного масла все недолго перемешиваем миксером И просеиваем 150 грамм муки. И 2 чайные ложки разрыхлителя. Это 10 грамм. И добавляю 100 грамм измельченных орехов. У меня измельченный фундук. Я покупаю уже готовый. 100 грамм. Можно просто измельчить грецкие орехи или фундук либо если у вас нет орехов то заменить 100 грамм орехов на 100 грамм обычной муки то есть вместо 150 грамм муки добавить 250 орешки придадут определенный аромат тесту получится очень очень вкусно попробуйте так приготовить вам понравится и еще раз недолго перемешиваю миксером слишком не увлекайтесь нам нужно чтобы масса осталась пышной и не осела И в самом конце добавляем натертую тыкву. Тыква придаст сочность и сладость пирогу, а аромат у нас будет с апельсиновой цедрой, с апельсиновым соком, экстрактом ванили. Вы можете добавить другие ароматизаторы, например, мускатный орех, имбирь, все по вашему вкусу. И еще раз все перемешиваем. Друзья, ориентируйтесь по своей муке и по сочности тыквы. Я вот смотрю, что еще муки немного недостаточно. Я еще добавила 2 столовые ложки муки. Вот такое примерно по консистенции должно у вас получиться тесто. Духовку ставим разогреваться на 180 градусов. Подготавливаем формочку. У меня формочка диаметром 22 сантиметра. Я ее слегка смазываю растительным маслом. И выливаю тесто в формочку. Поправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 45-50 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Друзья, тыквенный пирог у меня запекался в течение 45 минут. Проверяем его деревянной шпажкой. С помощью двух тарелок перекладываем пирог на блюдо. И посмотрите, какое тыквенное чудо у нас получилось. Давайте же я вам отрежу кусочек и покажу, какой пирог получился внутри. Посмотрите, какая красота! Друзья, получилось очень-очень вкусно. Пирог получился пышный, ароматный. Это отличная выпечка к чаю, которая понравится любому. Обязательно попробуйте приготовить этот вкусный пирог. Всем желаю приятного аппетита! Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал.